Звезды, Сергей Рыбаков. Влюбились? А, ну и прекрасно. Прекрасно, сынок. Паре хорошая девушка. Любите себя на здоровье. Только дам вам совет. Любите крепко друг друга. По-нашему. Дорогих воспоминаний Будет они во мне Вот ты начинаешь путь строителя Как это легко и доступно К твоим услугам Современная техника Огромные средства Умей только взяться А я начинал свою жизнь В те времена, когда мы даже не знали Как правильно писать Электрификация или электрофикация А сейчас за моими плечами Плечами Огромный практический опыт. А вот сбрось отцу хотя бы пяток лет. Тогда уходил я на фронт с громадного строительства на Востоке. А когда мне было лет тридцать пять... Стал участником великой стройки на Днепре. несли нашему молодому государству силу и свет. Какую замечательную жизнь ты прожил отец. Ого, А если ты меня сбавишь еще лет десять, то увидишь брау морячка Саврора. Отлично помню ноябрь 1917 года. Я был экстренно вызван с моим оперативным отрядом Владимиру Ильичу Ленину в Смольной. Товарищу Ленину по особому вызову. Товарища Ленина нет. Скоро будет, так? Будем ждать, ребята, К товарищу Бенину, можно пойти? Я инженер, электрик, по срочному делу. Кто-кто? Электрик. Ну, с вашими делами, товарищ инженер, торопиться некуда. Сейчас срочное дело кадетов бить. А для чего бить кадетов, товарищ? Здравствуйте, Александр Васильевич. Само собой, контрреволюции, товарищ Ленин. Да вы правы, товарищ, что у нас сейчас продолжает смертельная схватка с контрреволюцией. Но в этой борьбе есть цель. Мы уничтожаем контрреволюцию с ясной целью построить новую, великолепную, могучую Россию. И сейчас перед нами, большевиками, встает задача восстановления и развития хозяйства фраидарского государства. И примерно лет через 10 мы построим 20, 30, а может быть и 50 электростанций. Не так ли, Александр Васильевич? Совершенно верно, вот, кстати, мы сейчас с вами об этом беседуем. Прошу вас. Явился ваше распоряжение, товарищ Ленин. Так. Так. Вы командир отряда, товарищ Рыбаков? Так точно. Товарищ Рыбаков, я вызвал вас для того, чтобы от имени советской власти приказать арестовать или уничтожить в случае сопротивления группы офицеров и юнкеров, замышляющих повторение попытки белого мятежа. Адреса квартир тайных сборщиков. Получится товарища Цержинского. Рука не дрогнет, товарищ Ленин. Действуйте, товарищ Шребаков. Есть действовать. Становитесь! За мной! Итак, вы предлагаете? Я предлагаю приступить к постройке вот здесь, на Шатурских полотах, небольшой опытной станции на Торфе. <гум> так, так. А, но, возможно, мое предложение является не своевременным. Нет, нет, ваше предложение именно то, что для нас нужно. Присаживайтесь. Мы начнем с вашей шатуры. Но электрификацию надо понимать шире и глубже. Это не только постройка отдельных электростанций. Это постепенный перевод всего нашего хозяйства на новую техническую базу крупного производства, который так или иначе связана с вопросом электрификации. Я считаю, необходимо обратить внимание на электрификацию промышленности и транспорта. Мы применим электричество в земледелии. Надо увлечь массы рабочих и создателей крестьян великой программой на 10-20 лет. Мы сделаем осию электрической. Но в те трудные годы партии правительства были вынуждены бросить все свои силы на борьбу с врагами молодой Советской Республики. И только в двадцатом году великие ленинские мысли нашли свое осуществление в плане Дель Ро. Владимир Ильич, да? Поздно уже. М? Вы не чувствуете, как вы устали? Нет, нет, а тут не от работы, устаешь. Устаешь от разговоров, от высокопарной болтовни. Да, от чего стоят десятки единых планов, в кавычках, которые то и дело появляются в нашей печати нам же на позор. Детский лепет приготовщика. Они только в конец запутают живое дело. Итак, ваше мнение. По-моему, двух мнений и не может быть. Это превосходный, это действительно единый, действительно государственный план без кавычек. И потому немедленно, не теряя ни одной минуты, надо приступать практически к делу. Вот именно, простая решающая мысль. Не терять ни одной минуты. Прекрасно. Вот видите, М -м -м. как мы засиделись. Да -да. Вы знаете, мне иногда с безумной силой хочется увидеть, какой будет Советская Россия через 10, 20, через 30 лет. Великой державой будет Только не останавливаться. Не пугаться никаких тучей, никому ничего не уступать. Не испугаемся, Владимир Владимирович. И никому ничего не уступим. Я слушаю. Да, да, я. Доброе утро, Феликс Эдмундович. Как ваше здоровье? Пусть он не выходитесь. Издан. Категорически врач запретил ему выезжать. Так, так. Так вот, его специальночный настоятель просит вас никуда не выезжать. Я к нему присоединяюсь. Нет, нет, я категорически требую. В порядке, партийной дисциплины. Ну вот, отлично. Разрешить Товарищ У -у -у. Сталин, вас просит прямому да, да. праву с силу военной команды. Иду. Так, так. Так, товарищ Рыбаков, не уходите. Слушай. Да, да, мы здесь заработаем немного с товарищем Сталином. Результат превосходный. Так я сегодня же вас навещу. До свидания. Товарищ Рыбаков, в 11 утра поедем к Слушай, Владимир Ильич. В первую очередь нам нужны специалисты. Пока большинство из них саботирует. Я это знаю. Но я также твердо знаю, что с нами будут работать лучшие ученые люди России, когда они поймут научную сущность социализма. преступно. Только переворот всей действительности по исторической миссии вышейков Вот, кстати, изучаю по долгу службы. Что это? Энергетические ресурсы России Забелина. Я, кажется, читал эту книгу. тогда да, вспомнил, еще за границей. Прекрасная книга. У этого Забелина передовой прогрессивный ум. И ум прогрессивный человек крупный, а ведет себя не А что, в чем-нибудь замешан? арестован не арестован но собственно давно пора до военные черные безопасные спички фабрики лапшина до военные черные безопасные спички фабрики лапшина до военные черные безопасные спички. Довоенный, сырный, безопасный спич. Бабрики Лавшина. Хороший подарок будет, Джинни, не пожалейте. Нет, этот нас не прожил. Я бросил пить легко и свободно, применив изобретенный мной. Способ. я бросил пить легко и свободно, применив изобретенный мною способ. Я бросил. Пить. Тысяч рублей. О, своей лавочкой. А да, мы все живем на улице, нам ссориться с А кто вас заставляет жить на улице? Советская власть. Работ не по таким как вы пойти дают. Куклы! О чем жить куклы? Слюбайте высотой сюрприз! Разор! И за что только деньги берут! Разве вещи. А зачем вам Ну вот тоже скажет мне! <связывая> Девчонки везут! Дочки! С фронта едут в бессрочный отдых! За военные, серные, безопасные спички! А ну Отпустит мне серничков про запас, а то у нас в деревне голод на огонь. Долго воевали? С на на гражданский. Так, немного же завоевал солдат. Куклу да коробок Солдат воюет, а жена долго воюет. Но это ведь какой -никакой, а подарок. Ну, да ведь какой-никакой, подарок, пора мне. Времени знаете сколько? Не знаем. Вот когда-то на Кремле часы били. А теперь молчат. Это что же они, испортились? Да, братец, испортились главные часы в государстве. Вот если бы в Англии на Вестминстерском абатстве. Где, где? Вестминстерская Ну Если бы там установились куранты то что бы сказали англичане? Англичане сказали бы, что Англия кончилась. Это Англия. Это пароксизм сердца. А Это... меня не собьешь. Да. Я мужик терный. Серные безопасные спички. А вот за такие ваши намеки вас ведь могут и к стенке прислонить. Думайте, лучше будет? Лучше не будет? Не знаю лучше, не знаю хуже, а вот на мой характер я бы вас к стеночке прислонил. Я не боюсь. Я открыто говорю, о чем думаю. О, какой герой. Капитан, когда пьян, а проспится, и свиньи боится. До свидания. ...серые, безопасные, куклы, военные куклы, атласные, шелковые, Акулы мирового империализма стараются задушить блокадой первые в мире рабоче-крестьянское государство. Но с нами революционный пролетариат всех стран. Он поднимается на борьбу за республику Советов и клеймит позором имя лорда Керзона. Революционный пролетариат, революционное крестьянство... Не боится реакционных поисков мирового капитализма. В Италии всех стран соединяйтесь. Да здравствует власть советов! Да здравствует партии большевиков! Ура, товарищи! А товарищи! Получайте литературу могит вагоне! Александр Блок. Двенадцать поэма. Скипет. Интересно. лет, глядели на восток копя и плавя наши перлы и вы глумя считали только срок когда наставить пушек жерла не, вы послушайте какая складность, какие выражения вот блок так блок ты, ласточки на всякую писанину не поддавайся так книжка-то Петроград напечатана разве что, Петроград есть ли? литература Пролетарская. Валя-валя, не задерживайся, не мешай человеку. Вот срок настал, крылами пьет беда. И каждый день обиды множит. И день придет, не будет и следа от ваших пестумов к... быть может. А кто такие пистумы? Империалисты, буржуазии. Последний раз опомнить старый мир. На братский пир труда и мира. Последний раз на светлый братский пир взывает варварская лира. Придите к нам от ужасов войны, придите в мирные обнятия. Пока не поздно старый меч нашли. Товарищи, мы станем братья. Эй. Интересно, а я что за ну, давай, давай, this давай, давай. Mike, this my It's mine, I tell you. What is the matter? I, I don't understand Russian. I'm a writer. I am a writer. Обыскать тебя надо, вот что. А что там долго думать? Давайте, пусть бьем в расход и конец вами, А вами. Ну, нет, это нет подожди, так? не балуй. Не видишь, что ли? Заграничное лично, иностранная держава. Да какая там М -м. иностранная держава? А ты знаешь, что эти акулы с нами делают? Ты танки их видал? Да, ну видал. Ну, понимаешь? Да, ну, там, понимаешь, понимаешь. А это, что то, что -то в этом тело понимаешь. Ты потерпи, мы больше терпели. Ну, и разобраться. Подожди, тебя Подожди, как говорят. Надо чека. Просто а, что... с мандатом? Я думаешь, а ты сразу. А руки, руки. А? Что вы делаете? Спекулируйте, мамзель. Я нет, я к родственником езды. Я все, я вас вижу я а насквозь. Буржуйский отродь. Вы правда. Она... Очень сожалею, что лично не дорезал вас, мамзель. Хочешь дышу? Добровольно отдавай улики спекуляции. Ах, не хочешь? Составим протокол. Ну, позвольте, кто вы? У меня есть разрешение. Я есть чрезвычайный комиссар. Мандат, хочешь? А? Почитать хочешь? В чем дело? Напрасно вмешивается. Мы с Мамзель уже. Кто вы с Мамзель? Ты, Я вам очень благодарен. Вы бы лучше варежки надели, а то мне руки грязные. Забелин, Маша. Рыбаков Александр. Я не знал, что сказать. Я не мог подумать в ту минуту, что с этой девушкой мы пройдем рука об руку долгую, счастливую жизнь. А ну, посоронись. What's the Что такое? Давай, давай. Ну, стой. Кто говорит, в чем дело? А сейлор? А? А русский сейлор? Да, да, да, сейлор, сейлор, да, моряк, ну. Do you speak English? Тут спик, не понимаю. I'm a writer from England. These soldiers are taking me to the Czech car. I'm a writer. Что такое? Что случилось? Рагин, понимаешь? Фотографии снимал. Пьестум. Ага. Пьестум. Ну вот а что, ведите его. Оно, пошли! Оно, говорю... Подождите одну минуточку. Excuse me, you are an Englishman, I believe. Can I be of any help? Oh, you speak English? Yes. I'm very glad, very glad. I'm a writer from England, a friend of Russia. These soldiers are taking me to the Czech car, and I don't know why. Вы понимаете, да? Да. Это английский писатель, всемирно известный. Ага. Писатель. Ну вот что? Я говорю. С вы что ли отпустить? Отпустить. I'm much obliged. You speak English very nicely. Thank you. Thank you. Вот, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Вы, вы передайте товарищу писателю, чтобы он на нас не обижал. Вот, пожалуйста. Интервенция. Блокада. Yes. Мировой yes. империализм. Ты нашего писателя почитай. Там прямо сказано. Последний раз. А старый мир, понял? Ну yes, вот, oh, yes. ah, валяй, валяй. Да-да, да, да, да, да, Саша Рыбаков, что вы тут делаете? Владимир Ильич. А как же вы одни, без охраны? Я от них убежал. Как убежали? Но эту я, батенька мой не скажу. Секрет старого конспиратора. У меня, видите было очень длинное заседание, и вот я теперь скрылся, чтобы немного погулять. Мое появление здесь, так сказать, правомерно. А ваше? Почему вы один в полночь считаете звезды? Влюбились, товарищ Рыбаков. М? Не буду отнекиваться. Да. Прекрасно. Вот и будем вместе гулять, товарищ Рыбаков. Время у нас сейчас жестокое и страшное, теперь как будто не до любви. Но вы не бойтесь. Любите себя на здоровье, раз это с вами случилось. Молчат. А на Кремле никогда не должны молчать часы. Владимир Ильич, я найду мастер. Сейчас пойду, обойду всю Москву, найду. Да. Мастера, Саша, обязательно разыщите. Нет, нет, вы не продолжайте, Саша, не надо, не надо. Здравствуйте, товарищ. Вы часовой мастер? Да. Я кустар-одиночка. Не понимаю, почему одиночка? Теперь меня называют кустар-одиночка без мотора. Очевидно, часового мастера обидели. Проходите, товарищ. Проходите, проходите. Садитесь, товарищ, садитесь. Благодарю. Трудно жить. М? Голод, холод. Устали? Как все. А вот наш товарищ говорит, что вас обидели. Может быть, он ошибается? Как вам сказать? Видите ли, а я еще когда-то чинил часы самому графу Любу Николаевичу Толстому. Вот как? Это не шутка. Толстой к плохому мастеру не обращался. Интересно, какой был Толстой? В сапогах. Крепкий человек. Нет, нет, о чем он с вами говорил. Я уже не помню, о чем он говорил. Но он очень любил расспрашивать. Uh -huh. И в часах... Толк понимал. И платил, конечно, хорошо. Я ему, как крафу Льву Толстому, делал скидку. И он это замечал? Нет. По-моему, он не замечал. Так чем же вы теперь, обижены? М? Вот, как видите, мы тоже страдаем этой слабостью расспрашивать. Меня позвали работать в артель. И я, конечно, пошел на работу в артель. И там мне попались поразительные старинные часы, настоящий нортон. Им было не меньше трехсот лет, редкие часы. Их никто не мог починить. Я их делал месяц, и часы пошли. И за это мне устроили общие собрания и сказали, что я даром ем хлеб. А вы им что на это ответили? Я им привел басню Эзопа. Басню Эзопа. Интересно, какую? Есть такая басня у Эзопа. Лисица упрекала львицу за то, Что львица за всю свою жизнь Рождает одного деденыша. На что львица ей отвечала Да, но зато Я рождаю люба. Эзоп, я им сказал, Нас получает, что дело не только В количестве, но и в качестве. А что же вам сказали В ответ на эту басню? Вот-вот. А Председатель сказал, что Эзоп контрреволюционер и агент Антанты, а я являюсь агентом Изопа. И меня выгнали тут. Выгнали как агента ЗОПа? Ну, ясно, конечно. Значит, наш товарищ правду сказал. Конечно, вас обидели. Но что делать? Сидите, сидите. Проседатель от теле не читал. ЗОПа ему не до часов. Так вот, у нас к вам будет заказ. Да, очень рад буду служить. Можно видеть часы. Нет, нет, нет. По-моему, ваши инструменты здесь не подойдут. Мои инструменты? Да, здесь вам понадобится нечто другое. Вы обращали внимание, что кремлевские куранты молчат? О, да. Я ни разу об этом думал. А вы не думаете, что их можно пустить? Это... Человек их сделал, человек их сломал, и человек должен заставить их работать, ибо, как сказал Максим Горький, человек это звучит гордо. Спасибо, товарищ. Если меня сейчас отведут в башню, я посмотрю и тогда скажу, когда пойдут кремлевские куранты. Отлично. Пусть проводят товарища в башню. Хорошо. Ну, до свидания, Простите, я очень взволнован. Благодарю за доверие. Я вас жду уже целый час. Почему вы отвратительно улыбаетесь? Ну, и не час, и я не улыбаюсь. Повторяю, вы отвратительно улыбаетесь. Я сейчас уйду. Да? Нет, не уйдете. Ну, вы Вы с ума пошли? Вы пытаетесь меня задерживать физической силой? Ну, а что ж мне осталось делать? Сколько раз я хотел с вами говорить, и вы всегда уходили. Вот сейчас попробуйте, из этого ничего не выйдет. Где вы были? Почему вы опоздали? Ну, не сердитесь, Машенька, ну, я виноват. Понимаете, нам в Свердловском университете дали добавочные лекции по истории искусств. Ну, я хотел послужить. А потом меня задержали и, и по партийной линии дали нагрузку организовать субботник. Ну, вот я... Я жду, когда же дойдет очередь и до меня. Машенька, я так давно хотел вам сказать... Ну, вы, Рыбаков, все равно я вашей женой никогда не буду. Зачем нам нужна моя любовь? У вас жизни так для помнят, У вас партия, общественные нагрузки, университет, дел... Кого да не правы, Машенька. Мы не пуритане. Что-что? Откуда вы знаете о пуританах? Читал. Боже мой, когда же вы успеваете читать? Ночью. Что же вы читали сегодня ночью? Антидюдинг. А вчера? А вчера герои нашего времени удивительный человек, Саша. Машенька. Папа. Я давно знаю, что ты встречаешься с неизвестным мне господином и тщательно скрываешь свое знакомство. Папа. Тебе мало посещать с ним театры, диспуты. Ты дошла до того, что бегаешь сюда на свидание к нему на бульвар Но папа, ты... Честный, интеллигентный человек Давно понял бы, что неприлично встречаться с девушкой Не представившись ее родителям Крепись, отец! Ох, -хо, крепись! Хорошо сказать, крепись! Уху, уху. 50 лет я работаю и не имел ни одного выговора от своих заказчиков. Но если я запарю этот заказ... Отец, у вас меланхолия. Полководца Рыбакова никто не знает. Но одним полком я командовал у Чапаева. И научился своих решений не отменять, не отступать. Да мы заставим эти старинные часы отсчитывать наше время. Да, именно заставим. Только вам придется мне помочь. Нужно повесить маятник. О, с восторгом! А я готов сам висеть место маятника. Логите возьмите. Вот так вот осталось. Ничего, ничего, ничего. Ничего, ничего. Прошу. Мистер Ленин, я хочу написать книгу о России. Это весьма приятно. Мне очень интересно, что вы у нас увидели. Боюсь, что это вас оверчит. В таком случае мне вдвойне интересно. Я видел, что люди в России плохо побриты. Они также плохо одеты. Меня ужасают ваши деревенские мужики, ваши рабочие, ваши солдаты. Я видел громадное кладбище мертвых паровозов. Новые идеи обанкротились. Они оказались несостоятельными. Это конец. Мою книгу мне хочется назвать... Россия во мгле. Английское правительство с легкой руки мистера Черчилля потратило много денег, чтобы пушками доказать несостоятельность наших новых идей. Задушить молодую советскую республику, залить кровью, довести до крайности. Я говорю о военной интервенции, о блокаде. Но, мистер Ленин, Черчилль не вся. К счастью, да. Я был одним из тех англичан, кто решительно осуждал Крестовый поход против большевизма. Мы благодарны этим англичанам, но все же этот крестовый поход состоялся и провалился. Русский народ, который вас так ужасает, проявил чудеса величайшего героизма. Пошел на неслыханные жертвы, терпит страшную нужду, не правда ли? Я согласен, это, это, это изумительно. Но как же так? Идеи обанкротились, а люди победили. М? Да, ну. Но... Но советские идеи не могут остановить хозяйственные катастрофы. А известно ли вам, что советская власть решила начать электрификацию России? Я ничего не слыхал об этом. А вот это как раз и есть первые советская идеи, идеи планового государственного переустройства всего здания сталь России. Электрификация России? Да-да. Мистер Ливин, признайтесь, вы мечтаете. Я лично не могу себе представить ничего подобного. Видите ли, мы с вами по-разному смотрим на мир. Вас покоряет западная цивилизация, а мы верим в творческие силы освобожденного труда. Наш народ вас ужасает, а мы утверждаем, что он построит первое в мире статистическое государство. Вы видите Россию во мгле. Мы видим свет над Россией. Товарищ, я хочу рассказать вам один случай, когда я возвращался домой с фронта, в бессрочной, через Москву. И вот дай, думаю, зайду, куплю домой гостинцев. И вот встречается мне <свистит> на долчке один <свистит> такой... <свистит> вы извините, Владимир Ильич, за выражение. Встречается мне недорезанной <свистит> <свистит> шубикой. И говорит, немного ж ты солдат завоевал. Куклу и коробок спичек. Обидно мне было. Ох, как обидно, Владимир Ильич. Потому тогда-то я ему не мог настоящего ответа дать. Растерялся. Но сейчас бы я ему дал ответ в самую точку. Знает, что солдат завоевал себе и детям своим светлую трудовую жизнь. Ведь это, советская власть вот дала нам возможность получить вот этот неестественный свет и осветить наш темный избы. И этот свет пролежит ночную тьму и выведет нас на правильный путь в новой жизни. Да здравствует лампочка Вельгича. Вот видите, товарищи, на свои средства, своими силами вы оборудовали себе небольшую электроподстанцию. И ваша деревня Кашина уже имеет электричество. Это только одна деревня. Но нам важно, чтобы вся страна была залита электрическим светом. Советское правительство разработало проект электрификации всей России. Электричество будет главной силой промышленности и сельского хозяйства. Оно будет возить нас. Электричество будет нам обрабатывать и удобрять землю. Аплодия! Аплодия! Аплодия! Ну, что ты, доченька? Мама сказала, довольно тебе митинку сразу родиться Зови гостей. Чуслая девочка. А да, без меня такая выросла. Ну, у нас так-то придется пойти. Да, прошу вас, покормить, девочка. Одну минуточку, одну минуточку. Я. я извиняюсь. Я должен запечатлеть этот торжественный момент. Фотографировать? Да. Не возражаю. Попрошу вас. Пойдем. Задлись, смотри, так. Ну, потеснее. Потеснее, потеснее. по Покомпактнее. Покомпактнее. Дальние. Дальние и повыше. Дальние повыше. Ближний немножко опустите его. Передний план. Опустите лица. Так. Приятные выражения лица. Так, так, так. Ну, спокойно. Не шевелитесь. Приготовились. Снимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. уверяю вас, что Антон Иванович решит быть посаженным в чеках. А кто теперь не сидел? Все сидели? Боже. Вот я, например, не сидел, буду сидеть. Ну, я уволяю тебя, ну, хотя бы в гостях. Ну, перестань меня мучить. Не, Вячеслав, дорогая, поймите, Антон Иванович выражает свои чувства эмоционально, а за эмоции не сажают. Антон Иванович становится все более и более раздражительным. Я начинаю верить, что его посадить? Посадить, посадить. На всякий случай, держу узелок с бельем. Лидия ну что? Вот увидите, Антона обязательно посадят. А, Антон Иванович! Здорово, Антон! Иван Иванович. ты замерз? Я сейчас чаю. Даша? Даша! Где Даша? Мам, ты же знаешь, Даша ушла за дрова. Я сама. Давай я тебе помогу. Все совсем остыл. Я согрею, Антон Иванович. Маша, дай отцу стакан. Победа, отец. Победа. Не знаю, зачем приходит матрос. Пойдем а? а я говорю, <связывая> лучше подойди. Да выпей воды, <связывая> ты, ну выпей воды я тебе, Гаврила. Что да же это? Успокойся. успокойтесь, господа. Это пришел, вероятно, у... У поклонник нашей дочери. Да. Я его видел. Он одевается как герой Авроры. Даша. Просите в кабинет. Прошу вас, господа. Пойдем. В кабинет просили. Пойдемте, Саша. Пожалуйста. Ну что ж ты замолчала Ты скажи нам, товарищи И твой гость не будет шокирован Папа всегда надо мной подшучивает пожалуйста. Мой друг Александр рыбаков. Очень приятно, Это моя мама, Лидия Михайловна. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста. Благодарю вас. Садитесь, пожалуйста. И коммунистов, сударь, состоите? Состою, а что? <laughs> да нет, ничего. Просто интересно знать, что может думать коммунист, очутившись в нашем обществе. А чего думать? Тут думать нечего. Да. Действительно, думать нечего. Мы ведь для вас буржуи и прохвосты. А я, сударь, всю жизнь работал, как каторжный. Теперь я никому не нужен. Я строитель электростанций, а их закрывают. Я безработный. Бычачий пар пришел на смены электрической энергии. Я, как Прометей, раздаю людям огонь. С утра до ночи торгуюсь спичка. Мусс, что же вы молчите, сударь? Я, знаете, удивляюсь, почему вас до сих пор не посадили. Между нами говоря, вы ведь не меты, а просто саботажный. Разве не правда, что я безработный? Неправда. Что я выброшен, как старый пошлак? Неправда. Тогда, сударь. Ну, вон отсюда. Нет, я и так просто отсюда не уйду. Что? Да, я совершенно забыл, что я здесь не хозяин. Что вы можете реквизировать мою квартиру. Ну, хорошо. Хорошо. Папа! Я сам иду. Антон Иванович. А я вас не пущу. Ты Антон Иванович, за вами пришли. Идет председатель домового комитета, и за ним кто-то встречи в кожаном. Гражданин Забеля? Давно жду. Отлично. Если возможно, прошу поторопиться. Давно готов. Маша. Мамочка не надо. Мамочка успокойся. Мамочка не надо. Прощайте, господин. Входите, входите. Забелин. Да. Антон Иванович? Да. Здравствуйте. Прошу. Так Что ж, саботировать будем ли работать? Я не думал саботировать. Мне некуда приложить руки. Как это некуда приложить руки? В обществе, которое перестраивает жизнь на научных основах, ученому некуда приложить руки. Еще говорить, что не думали саботировать. За кого вы нас принимаете? В России, предположено, подстроить социализм. Я в социализм плохо верю. А я верю. Кто же с нас прав? Вы считаете, что вы, я считаю, что я. Кто же нас рассудит? Но ведь социализм, кажется, не ваша специальность. Да, я плохо разбираюсь, но. Так зачем же вы беретесь судить не по специальности? Зачем подвергать сомнениям социализм? Вам, вероятно, мешает узелок? Сегодня суббота. Вероятно, собрались в баню. Да, я собирался. Не беспокойтесь, мы вас долго не задержим. Так чем вы теперь занимаетесь? Ничем. Но вы говорите неправду. Инженер забелен торгует спичками. Как спичками? Инженер забелен в прямом смысле слова. Торгует спичками? Опытом торгуете? Или в розницу, в коробочке? Послушайте, это стыд и срам, батенька мой. В наше время торговать спичками. с такие штуки надо расстреливать. Как хотите, давно готов. К чему готов? Приятие приятию мученицкого венца? Какой смысл? Предположим, что мы вас отстреляем, а где толк? Объясните нам, почему вы давно готовы к расстрелу? Вы что, буржуй? Нет. Мы пригласили вас по делу, чтобы посоветовать с вами по вашей специальности. А вы изображаете себя мученика, героя, которого заели большевики. С некоторых пор у меня перестали спрашивать советы по моей специальности. Значит, людей занимали другие интересы. Вам это приходило в голову? Может быть, вы правы. Ну, вот видите, а теперь понадобились ваши советы, ваши знания. Вы просили напомнить. А, помню, помню. Киносеансы. Отлично, все спорят. Пойдем, Пойдемте, Александр Иванович. Посмотрим кинокартины. Для вас это будет тоже интересно. Пойдемте. Узелок забыли. Ну, <соспорядок> да. Пойдемте. Антон Иванович, мне хотелось вас ввести в самую суть вопроса. Видите ли, нас, большевиков, всегда интересовали коренные проблемы переустройства всего здания России. И вот сейчас Владимира Ильича Юнина интересует вопрос, как бы это нам без вариантов своими силами. Теперь же приступить к электрификации России. Как вы говорите? Электрификации? Да, да. Электрификации России. Так, так. По единому государственному плану с толком с умом. Так -так. А вот вчера я беседовал с одним ученым человеком на mm -hmm. строительстве электростанции. Mm -hmm. И этот ученый человек, а он до революции был акционером одной электрической компании. Так вот он Довольно энергично утверждал, что у России для электричества нет будущего. Страна наша плоская, и реки в ней текут тихо. А для добычи электричества нам надо иметь что-нибудь вроде неагарских водопаджей. Так мог утверждать, только невежда. Я берусь вам указать десятки мест, где можно построить электростанции на Белом угле. Вот видите, Антон Иванович, как оказывается... Нам с вами легко говорить по вашей специальности. Пойдемте, пойдемте смотреть какие -то. Можно начитать, Владимир Ильич? Да, ну, да, пожалуйста, начинайте. Ну, пожалуйста, Глеб Максимилианович, да. объясняйте нам, что мы здесь видим. А, чтобы всем было понятно. Это элеваторная машина. Элеваторная машина несмотря на большое количество рабочих, вот как вы видите, требуемых для ее обслуживания, дает очень малую производительность. Это допотопный способ, можно сказать, варварский, Владимир Владимирович. А это? Это багер. Какой системы? Система, система Экелунда. Вот при багерной системе добычи торфа ручная экскавация, вот как видите, полностью заменена механической. Но количество верховых рабочих здесь требуется такое же, как на элеваторной. И, к сожалению, этим способом можно разрабатывать только беспнистые торфяные болота. М -м да. А вот это новый способ. Гидравлический. Ну да. Здравствуйте, Иосиф Виссарионович. Иль это способ системы наших советских инженеров, товарища Классона и других. М да. Мы называем его, Владимир Ильич, гидроторфином. Да, сущность работы при гидроторфином. Это, вот как вы видите, размыв больших торфяных массивов струей воды и высокого давления. Сколько атмосфер? Примерно 10-15 атмосфер. Mm -hmm. Здесь тяжелый физический труд заменяется управлением механизмом. И главное, что этот способ дает нам возможность рентабельно разрабатывать большие пнистые торфяные массивы. Великолепно, а? Теперь мы одолеем эти торфяные болота. Не правда ли? А вы с пичками торгуете. Какая дикая вещь. Да. Случилось что-то ужасное. Почему вы приехали на извозчики? За мной же автомобиль не присылает. Как вы смеете шутить в такую минуту, когда... Ну, некрасиво ссориться на улице, ну. Говорите, где мой отец? нет же. Куда его увезли? В Кремль. В Кремль? Ну да. В Кремль? <laughs> ну конечно. Саша! Ну как, Антон для себя я уже решил. Но поверите ли вы, меня же никто не может рекомендовать из людей вашего круга. Вы представьте себе, может. Кто же? И я могу рекомендовать. Откуда же вы меня знаете? По долгу службы. Простите. Кажется, это вы забыли узелок. Ну, черт. Благодарю вас. Так же, собираюсь в баню. Опоздали, опоздали. Прозевали баню. Уж поздно. Я хочу сказать вам правду. Я думал, что меня арестовали. И вот жена дала этот узелок. Вот что, это совсем другое дело. Время у нас сейчас жестокое, и суровое. Теперь вас в дом вероятно горе, слезы. Пусть немедленно отправят инженера домой. В моей машине. Ну, придите в себя, голубчик мой, Лидия Михайловна. Да. Ну, очнитесь, ангел вы мой. Идут. Дождались. Дождались. За домом следят. Я сам видел. Двое. Да не двое, двое, не двое. А дом окружили солдат. Ну, можно, Воплощай, обыкновенный солдат. А он хочет, чтобы его забрали необыкновенный солдат. Да замолчите Свершилось. Да. Подушите свет. Ну, ладно, да, да, ну, скорее. Скорее, Давайте играть в лото. Вы понимаете? А, а мы играем в воду. Может, правда, сыграть? И где стол? За вот, Мама, по рукам где стол? Там, где стол? Там, где стол? Там,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 Затем десять, да-да. Ну, да, есть, есть, да. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Антон, не, не, не, Антон Иванович! не, Антон, Антон, а? Антон Иванович, почему ты молчишь? Понимаешь, ну, бывает в жизни человека минута, когда нечего сказать. Где ты был? Что с тобой сделали? Ты не похож на самого себя. Маш, что значит быть похожим на самого себя? Елка. Елка. Ёлка, Ёлочка, ты понимаешь, Россию-то нашу, старенькую Россию, самоварную попою-то по боку, Электрификация, ты понимаешь? Нет. Ну, будущее Россия. С абсолютно. Я приду в свой кабинет, Ёлочка. Антон, там нет топлива. Ну, там же не так удобно. Где же ты был? В Кремле. Ой. Товарищ забей. Я здесь. В машине забыли? Да. Спасибо, товарищ. Пожалуйста. Где твой матрос? Зачем он тебе? бы сейчас с ним побеседовать. <свист> <свист> Маша, Маша, Маша, Маша, Маша, Маша, Маша. Мне работать вилят. Вилят? Строго вилят. И что же ты думаешь? Я не знаю, что думать, <свист> Я не знаю, <свист> Маша, я не <свист> знаю. Я являю сводник. Машка, тебе не стыдно, отец инженера, в кабинете? Жилье и мещанство. Гадость, ну что, давай. Маша, помогай отцу. Маша, ты знаешь, я только сегодня понял... Что означает в жизни гений? Мы имеем перед собой результат работ Государственной комиссии по электрификации России в виде этого Томика. Я надеюсь, вы этого Томика не испугаетесь. Я думаю, что мне не трудно будет убедить вас в особенном значении этого Томика. На мой взгляд, это наша вторая программа партии. Наша программа партии не может оставаться только программой партии она должна превратиться в программу нашего хозяйственного строительства, она должна дополниться планом воссоздания всего нашего народного хозяйства и доведения его до современной техники. Мне пришлось не очень давно присутствовать на одном христианском празднике в отдаленной местности Московской губернии, в Волоколамском уезде, где у крестьян уже имеется электрическое освещение. На митинге один из крестьян, приветствует и новые события, говорил, что где мы, крестьяне, были темны. И вот теперь у нас появился свет. Неестественный свет, который будет натул. Я лично не удивился этим словам. Конечно, для беспартийной крестьянской массы электрический свет есть свет неестественный. Но для нас неестественно то, что сотни. Тысячи лет могли рабочие крестьяне жить в такой темноте, в нищете, в угнетении у помещиков-капиталистов. Из этой темноты скоро не выскочишь. Нам надо в настоящий момент добиться того, чтобы каждая электрическая станция, построенная нами, превращалась действительно в опору просвещения. Только тогда... Когда страна будет электрифицирована, когда под промышленность, сельское хозяйство и транспорт будет подведена техническая база современной крупной промышленности, только тогда мы победим окончательно. Коммунизм — это есть советская власть плюс электрификация всей страны.